Если ты видишь, что эта ручка гнется, значит твой Q больше 150. Ставь лайк и смотри это видео очень внимательно до конца. Потому что именно сегодня мы будем разбирать стратегию, как получить бесплатные квадратные метры на той же самой площади. Поэтому смотри это видео до конца. Смотри, понял? Смотри. Сегодня разберем такую тему, как вертикальный распил. Это стратегия, которая позволяет добавить дополнительные бесплатные квадратные метры к существующей площади. Сегодня мы разберем пример объекта, который мы для себя приобрели. Там высота потолков в 3,1 метра. Плюс можно снять немножко пола и получается вполне себе полноценная хорошая двухуровневая квартира. Поэтому прямо сейчас мы это посмотрим, а потом я расскажу несколько деталей. Где мы, как мы сидели, да, двухъярусные. То есть смотри, здесь потолки и так высокие. Получается, еще 10 сантиметров полом сбиваем. Соответственно, радиаторы, они уже здесь поменяли. Высокий этаж. А тихо. окно поменяли, да? Окно, пластиковое окно. А, ну классно. То есть да. тихо, смотри. Ага. Значит, вот эта кабина, она сносится, то есть и делается меньше ванна. То есть, здесь ставят перегородки в гостинице, оно будет делаться меньше. Здесь сопроводка, все меняется, отщетка и все, то есть это все убирается, все вносится, чистится и даже вот может тебе оставить. Это на то же снимается, то есть там кирпич везде. Угу. То есть мы снимаем это еще какая-то часть будет. Угу. То есть по факту семнадцать половиной, но когда ты снимешь, а ну вон там можно да. увидеть. Когда ты снимешь эти перегородки, коммуникации. Совсем другая совершенно. Так, Тут всё. душ можно не делать. Все есть. Вот, лестницу с другой стороны сделали. А наверху помещение там на Это то, что ты видишь до ремонта. Соответственно, здесь необходимо воображение для того, чтобы понять, а что же будет тут после ремонта? И мы специально подготовили видео после. Это пример в шоуруме, в котором мы сняли уже готовое помещение, которое переделано.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 Четвертый, третий, и там вообще тишина. То есть там ничего такого не слышно. никогда было. Здесь прямо вот 4 метра от дороги, здесь что-то есть слуха. Там вообще очень клево. Но на самом деле обратили внимание, то, что вот здесь вот эта ниша, она не зря здесь сделана. Здесь, кстати, под телевизор и под сетевую розетку выведена. Ну, то есть и там розетка. Там-то выключатель стоит, тут розетки стоит. Все очень клево, то есть лег спать, единственное, что вот здесь вот они везде сейчас делают перила, но это надо делать, они такие вот будут, ну, чтобы человек просто не упал туда, потому что я вот, ну, все равно клево, кстати, да, он тогда я что-нибудь -то покушать там, далее. будет нормально будет видеть, и отсюда вид очень хороший. О чем же это видео? Ты скажешь, ну, окей, увидели помещение, взяли большие квадратные метры, ну, сидит чувак, кстати, если ты видел, как высоко и удобно, комфортно сидеть на втором этаже, ставь лайк, колокольчик и пиши в комментариях, чтобы ты тоже хотел бы такие апартаменты. В чем же ключевая мысль? А в том, что бесплатные квадратные метры могут быть как номинально, так и на продажу. Покажу пример, как это будет выглядеть при продаже. Эта студия находится в том же комплексе, где мы делаем сейчас проект реновации апарт -отеля. Фактически ее площадь составляет 17,5-18 квадратных метров. И за счет увеличения студии по высоте, за счет того, что инвестор добавил вот этот второй уровень, получается, мы получили дополнительное увеличение. И обратите внимание, то, что при равных предложениях его студия будет просто смотреться интереснее за счет того то что он добавил большую площадь в объявлении, то есть по факту по площади у него 18 но он ставит 24 за счет того что он добавил еще условно 6 метров второго этажа и такие студии продаются лучше и когда человек приезжает он скажет ну да в принципе достаточно много места и Учитывая то, что цена очень вкусная, естественно, ему будет интересно. А цена вкусная с ремонтом по факту получается 204, но он фактически вот эти квадратные метры тоже подает. Если вы оценили эту стратегию, естественно, ставьте лайк, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать колокольчик и смотрите новые выпуски. Несколько лет назад был интересный пример, как из трехэтажного дома построить девятиэтажку. Если ты занимаешься недвижимостью, ты знаешь, что на ЖС нельзя построить больше трех этажей и выше 12 метров. Что сделал инвестор? Взял цокольный этаж, построил три этажа и сделал э, мансарду. То есть получилось уже пять этажей. мансарды и цоколь не считаются этажами. После того, как объект был сдан, он распилил поставил еще межэтажные перекрытие, и получилось там то ли 9, то ли 10 этажей. Но, естественно, такие штурмовые конструкции – это овер-чересчур, но если ты используешь обычный распил внутри апартаментов вертикально, если делаешь второй ярус, то о, эта стратегия будет работать просто огонь. Если ты для себя отметил пользу высоких потолков, ты знаешь, что делать, да? Узнаешь, да? Соответственно, пишешь в комментариях, приходи ко мне в институт и увидимся. Пока!